добрый день дорогие друзья я игорь черноусов небольшое видео о замечательном проекте даймон профит центр заодно тест новой гарнитуры из серии любимый Letronics. гарнитура 555 до этого у меня была 628 ну вот сейчас купил то что давно хотел надеюсь будет работать не хуже а может быть и лучше о чем я хотел вам сегодня рассказать вчера столкнулся с одним интересным моментом, думаю, что он заинтересует многих работников проекта Diamond Profit Center, а связан с чем? Когда вы начинаете смотреть видео, вот вошел в работник, выбираю режим «Смотреть видео», щелкаю на видео, которое я хочу посмотреть, вот, например, с Викторией Шуриной, сейчас блондинка загрузится, Значит, нажимаю на кнопочку просмотра, появляется окошечко, и обратите внимание, я не могу поставить лайк. Вот если у вас подобная ситуация, то решается она очень просто. Почему такое возникает? Дело в том, что лайк может поставить только авторизированный пользователь на YouTube. То есть в этом браузере, в котором вы сейчас просматриваете видео, из проекта Diamond Profit Center именно в этом браузере вы просто-напросто вышли из своего аккаунта на YouTube что вам нужно сделать открываем отдельную вкладочку переходим на YouTube и посмотрите видите как раз не авторизирован я сейчас на YouTube поэтому я не могу поставить ни лайк ни дизлайк что мне требуется просто-напросто войти в аккаунт вот я вошел в аккаунт переключаюсь на Diamond Профи Центр в этом видео, потому что оно не обновлено, вы уже ничего не можете поставить. Да? Возвращаюсь к списку новых видео. Нажимаем снова просмотр и смотрите. Дизлайк и лайк. Почему? Потому что на YouTube произошла авторизация и видно, кто эти лайки и дизлайки сейчас может поставить. Вот так вот легко и просто решается этот этот казус, возможно, он возникал у кого-то. Друзья, если вы еще не пользуетесь э, замечательным проектом Diamond Profit Center, приглашаю вас в этот проект, приглашаю, конечно, свою реферальную программу, своих рефералов я поддерживаю, помогаю, дарю подарки, ну и, конечно, вывожу на деньги. То есть я перед собой поставил конкретную задачу, всех, кто регистрируется в моей реферальной системе, чтобы все люди вернули свои деньги и, конечно, заработали в этом проекте. Кнопочка регистрация в этом видео, жмите вступить в команду, пишите мне в скайп, получайте подарки-бонусы. Каждый четверг мы встречаемся в 8 часов на вебинарах. Спасибо, до свидания.